Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Сталкер Чистое Небо Итак, мы продолжаем с вами, так сказать, начало, начало, начальное исследование зоны Вот, в прошлой серии нас отправили, короче, на первое задание, типа, спасти чуваков, которые спасли меня от мутантов, от кабанов Вот, но произошел выброс и нас... Вырубило, короче. Вот. И мы очнулись опять снова здесь, в чистом небе. Так. А нужно, короче, что у нас? А выяснить у Лебедева, что произошло. Хорошо. Выясним сейчас у Лебедева, что произошло. В комментах вы написали, что выброс, когда выброс будет даль дальше в игре, короче, когда будет выброс, нужно искать будут места. Вот. Места, где можно спрятаться. От этого выброса не то. Здесь мы уже не очутимся. Вот. Также вы мне прислали, короче, видос, где можно найти а, детектор Велис, по-моему, называется, да. Велис, а, я его посмотрел, и мы с вами попробуем, короче, а, найти его, когда, а, когда нас отправят на болото. Вот, окей. Также вы там информацию всякую... Кстати, вот этот чел, вот этот чел, шустрый. Вот, шустрый а, Его мы встречали в тенях Чернобыля Это вы мне написали, короче, я, короче, это а, Ну, понял Вот, а, что дальше? Также вы написали, что все вот эти вот а, штуки а, Для артефактов, короче, ячейки Их можно ставить... У механиков. в вот. механики, я так понял, это шестеренки на карте. Вот, но и бывают и комбезы, которые уже встроены. Вот. Ладно, окей, с этим совсем разобрались. Давайте поговорим. С снова Лебедевым. выжил после выброса. Я уже почти не удивляюсь этому. Ребята подобрали тебя недалеко от вышки, когда все улеглось. Да, Каванча абсолютно прав.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 А вот что там сейчас, не знаю. Могу сказать одно. Выжигатель появился в зоне не зря. Он закрывает доступ к центру зоны. Человеку нет пути за выжигатель мозгов. Ну, мы были с вами в тенях Чернобыля, в мозгов, вот, и скажу вам так. Э, вроде как, речайших там полей артефактов, ну, короче, я не видел, вот. Да, там, э, этот исполнитель желаний вот монолит т.д. т.п. но артефактов отличающих я вроде как вроде как бы я не помню там вот разве есть возможность пройти? и э, разве есть возможность пройти выжигатель пусть даже теоретически большого выброса я считал что нет да и все так считали однако если расценивать выбросы как защитную реакцию то вывод может быть только один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 Мне нужно время. Да, конечно. На этом сюжет, наверное, скорее всего, и построен. Вот. Мне в любом случае надо тогда отвечать дальше. А, что тянуть тогда? Мы подняли все наши контакты и связи в зоне. Есть информация, что один сталкер на кордоне. Интересовался у Сидоровича очень странными деталями. Это пока все, что у нас есть. Но это хоть какая-то зацепка. Этого вполне достаточно. Как не попасть Естественно, на кордон? Истина через болото.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 Так, что у нас? Отправиться с проводником на болото. Получить награду, кстати. Чистая флешка с данными сверхлегких кевларовых бронежилетов. Какую-то вот еще эту. Ну, пойдем получим. Пойдем получим. Так. Постой, постой. Попасть на болото легко. Наши проводники тебя выведут. Но если ты еще и собираешься там выжить, то тебе стоило бы разобраться в нынешнем положении вещей. В частности, в думах возможностях своего КПК. Так что, если они тебе вдруг интересно, спрашивай. Так, какова тактическая ситуация? Что я сейчас нужно сделать для контроля над болотами? Что ты здесь делаешь? Ну, про КПК, я думаю, он это... Мы и так знаем, да, как пользоваться КПК, в принципе, и поэтому шустрый не надо нам, ничего. Вот, пошли получать награду. Так, погоди-ка. У меня две цели на карте. А, это с проводником отправится. Окей, идем. Идем хорошо. Здорово. Приветствую. Здорово. Ну, Али с какой диковиной, цены неслыханной. Ни с тем, ни с другим, к сожалению. Попал под выброс, еле выжил. Пустой совсем. Все мое добро по болотам разметало. Да, слыхал твою историю. Думаю, главное, что жив остался. А добра еще наберешь, если зоне понравится. Так что, будем торговать? Или есть какие-то вопросы? Есть, есть. Ты смотри, а, даже здесь на болотах в такой засекреченной конторе нашлось место торговца. Этого смерти, как ни вертись, ни 15 минут жизни, ни запасной магазин не купят. А торговцы везде нужны. Даже в зоне, на болотах, в подполье. Это ведь только кажется, что зоны на замке, и вояки все ходы выхода перекрыли. Но артефакты и образцы редкие, и зоны как-то ведь разлетаются по всему миру. Да и ваш брат-сталкер всегда с консервами, водочкой, боеприпасами, до да снарягой по зоне ходит. Кто все это обеспечивает? Вот то-то! Это тебе не диски на Петровке продавать. Схема ведь какая? Есть во внешнем мире интерес к зоне и наоборот. А вроде как ни НИ, нельзя, ну, что. Тут-то мы и появляемся. Все начинает работать, все счастливы. Как мы торговцы между собой шутим, даже у человека, наставившего на тебя автомат, этот автомат можно попробовать выкупить. Понятно. Только кажется мне, что у тебя здесь торговля так, не густо. Ну ладно. Знаешь, как надоело мелочами заниматься? Обычных артефактов, их же как семечек. А самые жирные куски стороной проходят. Уникальных вещей давно никто не приносил. А из-за чего такая бедность? Ну, его знает. Может, сталкеры уже все выбрали. Эх, попасть бы за выжигатель. Там, говорят, за раз на всю жизнь можно набрать. Артефактов я не веду. В принципе, при наших теперешних возможностях и связях... Торговцам давно объединиться пора. И найти способ пробраться за выжигатель. Ну, не вам одним а туда хочется. Интересное дело. Ладно, слушай. Я тут тебе уже лишнего наградил. Все, время, деньги. Если хочешь торговать, давай. А нет, как-нибудь в другой раз заглядь. Есть это для меня? Так, ага, помог. Вот твоя награда. Флешка сданная, ага. Так, есть что-то для меня? Ага, нет, ничего. Добрый так, торговать, день, что народе? у него? Торговать, торговать. Что я могу продать? Так, э, это я не буду продавать, потому что это мне самому нужно будет. Мне бы где-нибудь... Ну, у меня 200 рублей. Окей, мне бы где-нибудь э, найти механика. Где там шестеренка, вы говорили? Шестереночка, вот она. гадюка специалист, кожаная куртка гадюка Окей, идем. Так, где он там? Здесь. Окей, okay, у меня, кстати, еще задание появилось. А, захватить насосная станция. Окей. Okay. Так, а, Судя по ролику... Судя по ролику... Эээ... А, этот детектор находится где-то вот здесь. Поэтому... А мы, а, мы, а, мы, а мы вот здесь. Поэтому мы с вами, наверное, не в этом видосе, скорее всего, по, по, пойдем это, его искать. Хотя, фиг знает. Ну, короче... Нужно будет как-то вот постепенно пройти. баских хутор. Короче, постепенно пойдем, да, сюда, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Как-то так, наверное. И, наверное, доберемся вот сюда, ой, вот сюда. А потом уже, не знаю, там дальше выполнять. Смотри, здесь у меня еще. Посреди, посреди болота на бетонной херне с кусками арматуры оставил ящик с барахлом чтобы на сухопутное выбраться. Окей, сори. Так, кстати, вы сказали, здесь еще новые локации какие-то есть в игре появились. Вот, есть проводники, ну проводники мы уже да встретили, которые за денежку могут нас провести туда или сюда. Окей, с механиками сомом будем разбираться постепенно. Где ты? А где ты? В смысле? А где чувак-то? Или он не в этой, не в сарайке? В Но, о, наверное, вот Учти, проблемы с железом я устраняю на раз. Но кривые руки... Что у тебя там? Так, а здорово как жизнь Кулибин. Ну, как и видишь, техники почти нет. Живем, словно после ядерной войны. Если осталось что-то, то в конец у А запчастей хрен да ни хрена свет. Так что приходится мудрить и лепить из того, что есть. Либо что подвергнется. Вот мне недавно нужно было приемник смастерить. Так чуть ли не из холодильника пришлось собирать. Ну не цирка, Да, туговато а тут нас, у вас. Да, не разгонишься. А вот зато на свалке. Знаешь, говорят, раскопали старые советские скроны. После аварии на ЧС туда целыми колоннами свозили оборудование, технику давно. добро взякнуть. Думали, что радиоактивное, непригодное для использования. Но это им тогда так казалось. А сейчас-то уж никого это не гребет. Кто ж теперь такой уровень радиации опасным считает? Так вот, там сейчас, говорят, началась самое, что ни на есть золотая лихорадка. Сталкеры вот со всей зоны потянулись. Жаль только, что сюда мало что доходит. Разве что лебеди в кого-то из ребят специально за деталями отправят. Ну а самому тебе тут да как? Как обычно. Чиню оружие костюмы. Улучшаю. В общем, по потребности. Стало быть, если надо будет что-то подремонтировать, это ко мне. Мне бы только детали достать. Эх, я бы таких наворотов ребятам понаделал. Оружие, броню, приборы. Все на уровень бы поднял. Словом, если наткнешься на что-то нужное, сразу тащи сюда. Все сделаю в лучшем виде. Так, смотри, а есть ли для меня работенка? Есть, я давно ищу схемы кое-каких усовершенств. Если вдруг они тебе попадутся, right. не спеши выбрасывать. Лучше мне принеси. Right. Ле, гляди, вот список интересующих меня схем. Так, найти гадюка 5, найти информацию 1125. 1225. такая кожаная куртка. А -а -а. Хорошо, если что, найду, пересу. Ну да, а нет-то, а чё нет? -то? А чё нет еще какая -то... что у тебя там? Так, я нашел на ты искал. Ага. Спасибо за помощь, я смогу провести новое саншествие. Так, а чё, смотри, стволов стволов, у меня 1200. У которого ствол говорит, только по делу. Да? Так, окей, а что, смотри, мне нужно артефакты. Мне нужны артефакты. Так, бронежилет, а для артефактов мне надо. Контейнер, вот. Контейнер для артефактов. Дополнительный контейнер. Ага. Стоимость 350. Ну да, давай давай ставим, что. Поставим. И сразу, наверное, давайте добавим артефакт. Так, это что, зачем? Окей. Что еще? А, для щит, переноску равномерно распределяет дополнительный вес по телу. А, переносимый вес плюс 5 кг. Тоже неплохая штука. 350 рублей, в принципе, ничего а, недорого. Размещение под бронжирой через благодарен энергию пули. Защищенность плюс 50. Термоэлектрозащита а, ПНВ. А, прибор ночного видения. Окей, радиохимзащита. Так. А что у нас по оружию? Ага, ага, ага. По оружию у нас ничего нет. Нам, опа. Но я не знаю Вот этот я, не, наверное, не буду его, короче, а, прокачивать Я, наверное, а, в любом случае, я думаю, мы найдем, короче, вот эту длинную двустволку, да, вот этот охотничий И, наверное, его, короче, прокачаем А для начала давайте, короче, сделаем вот так, следующее а, Переносимый вес добавим, да Это нужно это нужно. Так и и и и и, наверное, Так термозащита, защищенность. Да. Наверное, скорее всего броник сделаем. Вот так. Ну и в принципе, в принципе все. Все отлично. Чуть в радио так шипит. Все нормально. Я уже я уже все я, я уже все захреначил изолентой. Так. Что у нас дальше? Что у нас дальше захватит насосная станция? Так. Ага, усовершенствование не показано, где находится усовершенствование. Ладно, нам насосную станцию надо, короче, давайте сходим туда. В любом случае можно на кашку, короче, поставить снайперский прицел, поэтому в любом случае я его поставлю. Да давай, пошли. Правило, ты знаешь, да, я знаю, пошли. Идем. А нет. Понятно. По так, смотри, там кабаны. отряды. Советую тебе двигать к ним на рыбацкий хутор. На рыбацкий хутор? Насосная станция. Мне на насосную станцию. А, ну смотри. Тихо, тихо, тихо. Ну смотри, я в принципе недалеко. Давайте сходим на насосную станцию, а потом пойдем, короче, а... Эту. Вылез на Это плоть! Это плоть. В принципе, плоть, она же не кусается, если на нее не нападать, да? В принципе, как бы. Отлично, отлично, отлично. Ох ты, подла. Тихо-тихо-тихо-тихо. А тихо, тихо. нище. Так. Кровотечение. течение. Здорово, мы их причали. А. А, здорово. здорово. Здорово. Так, что у тебя? Пусто. Пустой. Кто еще? Хрен с ними Мне нужно, мне нужно, мне нужно Так, погоди-ка А там чё? А там что Это что у нас? Проводник? Рыбацкий хутор Хорошо Там вроде как у нас А это кто? Насосная станция Хорошо Давайте идем на насосную станцию, да? Все правильно Все правильно, идем на насосную станцию Аку. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Кто? Кто? Кто? Кто? Ой. Кабаны! Кабаны! Нас засекли, говорит. А чё? Они меня... смотри! Смотри, они меня не тронули. О! Развернулись, развернулись, Очухались, отчухались. Сдох? Сдох. Так, еще перезарядка. И, отлично. <уническая> <уническая> уничтожить противника сгоревший хутор В смысле? Какой сгоревший хутор? Иди-ка А это я зачистил? Смотри-ка Уничтожить противника сгоревший хутор Ага а, И здесь еще уничтожить старая церковь В смысле? Так, ты что-нибудь скажешь, нет? Понятно. Я не буду спрашивать у них там Что в зоне, как дела в зоне Они все одно и то же, короче, будут говорить Тебе нужно что, сталкер? Так. Ну чего тебе? Мы понимаешь, лагерь охраним. враг то недалеко. А ты тут с вопросами. Так, чем я могу помочь? Есть кое-что. Вернуть предмет ПММ. Принести гранаты. ПММ во время ночной войске наш отряд угодил в логово кабанов бойцов спасти уже вряд ли удастся но командир отряда был вооружен и модифицирован ПМ, ММ, также оружие еще может послужить нужно вернуть Да. окей тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо сейчас всех пришлю сейчас всех пришлю кематалки сейчас всех разнесу нахер ну-ка ну-ка ну-ка где? где где где свиньи где свиньи вы там свинью не убить что ли леха пмм только взял короче задание пмм о да о да я взял я взял короче эту штуку а можно разрядить нет так водку это ништяк а можно как разрядить то разрядить да, разрядить и наверное а что, а за что я могу продать его? За 200. Окей, давай. Оставим, короче, я его продам. О, да. Детка. Вот эта тема. Вот эта тема. Ну, теперь охота начнется. Ну, теперь... Теперь я всех сейчас Пусть порешаю. Так, погоди, здесь еще... Пусто. Пусто! Так, что там они, короче, говорят, там их порешают сейчас? Рыбацкий хутор. Я, я бляха, так до этой, до Отменено работа... Да, заманали, а? Ютки. Так, мне нужно насосную станцию, окей. Кто там свинья? Кто там свинья где? На! <смех> <смех> <смех> На! <смех> <смех> тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо от те в, в, в, в, в, в, в, на дерево. Бах. ждет просто. Бах. Вот это темное ружье просто. Вот это темное. А не то, что там кусок огрызка, да? Тихо, тихо, тихо стой на месте. Бах. Бах просто. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ща, ща, ща тебя. Бах. Бах. Такого еще расстояния, короче. Так, мне, мне нужно. А, куда мне нужно? Мне нужно вот сюда, да? Захватить насосная станция. Окей, погнали. Захва... Опа, бандит. Патрончики. Три патрона. Нормально. Так, колбаса и 4 патрона. Просто живем. три патрона. чуть мало патронов дают вот 12 создание рыбацких утра 5 заманали вы заманали так они так и будут постоянно или мне нужно сходить туда зачистить это тогда все прекратится или нет или они будут так постоянно так не вон туда насосная станция того вот. допустим тихо и народ есть то я уж я пришел я пришел на руины деревни преди созданий смотреть появилась она бы постепенно разбираться так насосная станция насосная станция и народ вам тут нужна помощь была да? до тебя сталкер. В смысле чего тебе сталкер? Я пришел помогать, а ну ты мне. Чего тебе сталкер? А ч никого? Никто ничего не делает и не говорит. Э! Будем нам что-то защищать или что-то помогать? Так, окей. Я пока разобью тут. Заберу. Так, ну ч? Что нового? Так, не надо. Так, ты что мне скажешь? Что нового? Тоже не надо. В смысле? Тебе надо подойти или чё? Или кому? О, чем могу помочь? Окей. Чем могу помочь? А, вернуть предмет КПК разведчика Чен. А, давай посмотрим. Во время ночной разведки пропал один из наших лучших следопытов. Нужно, по крайней мере, найти его КПК, чтобы не пропала собрана информация. Да. Да, да, да. Окей, и где это? Это вот здесь. Как раз а, находится почти недалеко. Окей, отлично. Так, погоди, а что мне надо сделать? Стоп. Это что? Нифига себе тут девки пляшут. Хорошо. Так, кому чего надо тут поговорить что-то там сказать? Штуках есть ништяк, я знаю. Патрончики, окей. Это хорошо. Так. Гадюка. Гадюка-гадюка. А, я думаю, мне нахрен нужна гадюка, потому что у меня есть АК. В принципе, ее можно продать. Но ладно, нафиг. Не буду я, короче, заморачиваться еще, с ней. Продавать. Мы деньги так накопим. Что там, водку продадим? Так, чё кому надо? за жесть за, за, за жесть у ну, насосная станция вот а что надо сделать я не понимаю если честно Погоди-ка. усилить присутствие чистого неба на балл так понятно а, насосная станция вот насосная усилить насосная станция Необходимо захватить и удержать под своим контролем. Ну? Ну? Я тебя слушаю. Что, удерживай-то будем? А чем могу помочь? Патроны принести. На, принеси. А, чем могу помочь? Ничем. Вот я принес, что ты просил. Спасибо. Так, погоди, что я там отдал? А, да, патроны, патроны получили. Смысл. Погоди-ка. А ч я отдал? Ну-ка. Я пистолет... А, нет. А ч я отдал? О, тихо. Рабатский хутор отменено. Ч-то я не могу понять. Почему висит задание? А что надо сделать? Чего тебя стал? Вот чего-чего? Я пришел помогать, а вы что? Молчите. Ничего не говорите. Может мне надо выше подняться? Сюда? Сюда? Бадюгани, бандюгани Ренегата Странно это все, странно, короче вот. Окей, друзья, ладно А у меня видос подошел к концу, подходит Вот, поэтому В комментах напишите, что нужно сделать Я что-то вообще не, не Лучше, одупляю Просто не одупляю, что нам нужно сделать. Вот, а, продолжим уже в следующей серии вот, типа. разбираться. И пойдем, наверное, если тут ничего не изменится, то плюнем, короче, пойдем а, вот сюда. Потом вот сюда, а потом, короче, завелись. Вот, вот такой план будет на следующую серию примерно. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, комментируйте. А С вами был Валерий, всем пока.